Она по сути инвалид, да? Об этом пока рано говорить. Джию а -а -а. пришла. Джию, иди сюда. I'll... Твоя сестра пришла. <зв>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 Здравствуй. Это Джею, да Джею, тебя Джею, а ты подросла. Пойдем.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 Надо же, когда этого незадолго до смерти Юни. О, как время летит! Не помнишь? Ты вместе с саной играла в прятки в Антам. Хританго. Весело тогда было! Как поживает сану? Я слышала он в Австралии. Да. Я с ним этим утром общалась.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 Женю. Так и будешь тут бегать.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 тысяч рублей и 120 фриспинов ты больше сюда не заходи хорошо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 Мы в порядке, не играем. Так да, давай поиграем. Да -да. Я не хочу играть. Раз. Два. Три. Но в самом деле...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 мы на месяц закрываемся. Закрывайтесь. Сейчас, даже когда мы открыты, тут никого нет. В разгар сезона мы так заняты, что нанимаем даже дополнительные руки. На межсезоне никого нет. Да. Okay. Hey.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 Сестра, сходи меня! Как мило, такая смешная!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 Шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот она. Это моя. С кем ты там разговариваешь?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 Как неловко. Что? Да я по поводу твоей сестры. А, он... Так ты свою сестру хочешь здесь оставить? Да? Я бы в жизни сюда ребенка не привезла. Почему? Если с гостиницей да, все в порядке, да. почему мент отсюда слинял? И мне платят более чем, да. чтобы я тоже не ушла? Так я и спросила, почему? А здесь. Нечто ненормальное происходит, в номере 405. вот что новенькая. Да, погоди. 好 Ты знаешь, работавшая здесь женщина умерла в том номере. Говорят, спятила и повесилась. Могли бы и не рассказывать. Вот же повезло этой женщине. Говорят, она была подругой хозяйки.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 А ты же вроде дочь хозяйки. Или ты дочь этой женщины? Ты тут день допилась до белой горячки. И я тут ни при чем, ясно? Хватит чушь нести. Жею! бумага. Камень, ножницы, бумага. Видишь? Ты видишь? Я ведь так и знала. Я всем все расскажу.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 Цена у тебя за спиной смеется. Выпей, это успокаивающий чай. Ну, как? Вкусно. Да. Джию тебя злит. А? Да нет. Ты слишком закрытая. Да. Зачем да? тебе что-то от меня скрывать? Ему тетя, знаете. Mm -hmm. okay. Приезжай сюда. Я завидовала Сану. Почему? В сравнении с моей мамой. Ему Ты была куда лучшей мамой. О. Вот как.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 Я очень благодарна за то, что вы согласились взять жив. Любой бы поступил так же. Но вообще, я надеюсь, что и ты тоже останешься. Вот поможешь с гостиницей. Ты близкие должны быть вместе. Об этом я, конечно, подумаю.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 Бойся. Спи крепко. хе Oh! <laughs> Подруга, ты знаешь, высушенные растения умирают?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 Это женщина. Я ее видела. Где? Между. Она не жива и не мертва. обманула. Что это значит? О, о, этот запах. О, как сердце ноет. Мне нужно идти. Гете? Насчет Иерины. И вообще-то я ничего не знаю. Свидетель там. Нещелка, епом, играй в покер дом. Чип бонус 25 тысяч рублей и 120 фриспинов. Хан Юми, мы можем поговорить? Эй, Хан Юми, зачем ты пошла в номер, Иярин? Она была у меня в номере. До того, как я пошла туда. То есть, ты пошла за ней живой?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 Thank <laughs> you. On est beaucoup plus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 Пришел? А это та самая пропавшая Кимьян Шиль. Время смерти сходится, записки нет. Похоже, не в долгах было дело. Куда все делись? Что за дела?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 Сану таким стала из-за Юни. Она обещала, что защитит меня и Сану. Но... Она в итоге нас предала. Юни, не надо. Ты спятила? Прошу, не надо. Ты сошла с ума. Просто нельзя!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 Отпусти меня! Отпусти! Не дергайся, я сейчас. Юми, ты рада? Мы будем жить все вместе. Пора идти домой. Вон там тетя позабочусь о тебе!» 什么？ Yeah. Едем домой. Сядь, перестегни ремень. Oh. <laughs>